Всем привет, за Макс Риск. Так, то так видите. Теперь вы знаете, что тут появились новые предметы. Все обновляется. Новая игра под названием Таинственный особняк. Я расскажу, как ее скачать. Так что приготовьте слайд подпискам. Некоторые гайды расскажу. Да, еще мою катку сегодня сыграем, конечно. Еще покажу мою катку. Так, у нас тот ролик, нужно его разобрать и понять, что будет, когда будет доступна игра в Они сейчас. Она сейчас недоступна в плеймаркете. Она в интернете есть. вам um, просто покажу, как ее найти. Кому очень сложно. Одного фишку давали если ему видно, кстати. Uh, вот, смотри, какая-то новая фишка. Complex. Tate. Fast. It memes. на время не знаю что новое добавили. но скоро добавить пломаркет а пока можно в интернете скачать мы потом покажу так так так а что еще вам показать пока он загружается ну думаю все знаете пи пи спички найти вот так выгоняет кто голосует за кого-то так тайно голосует так, вот тут у нас спички находится. Так, мне зубы сейчас загружается. Ну, тут поискать видеороликов, потом покажу. Скины, кстати, новые давали. Да, тут новые скины. У нас не будет просто такой скинчик. А можно изменить его онлайн скин? Нет вроде бы не скин, а вроде бы доказать там есть а, тут у нас детективчик. Но убийца не сможет рейх сразу вырвать, как мудрый мистер в Майнкрафте. А это у нас мудрый мистер в зубе. У маньяка есть там. время, чтобы перезарядить. Так что в толпе это логично ходить. Вот вам еще гайд. Ходите в толпе, чтобы вас точно не поймали. Итак, 50% того, что загружается у нас. Игра в зубомолк и можно тут еще найти, кое что у вас три вроде бы думаю понятно просто нужно все нажать самое легкое здание на свете бам-бам-бам все картина нужно поправить мы это все изучили это когда будет сама по я сразу прям скачаю поиграем вот а, это тоже картину вот вот вот козырное место кстати видите да 75 75 процентов и перематываем тут нашел такое обы обыкновенное обычный обычно лайк like подписка чтобы не пропускать новые ролики вот вот смотри что это такое это шоколадка слаживать нужно правильно окей я хочу тоже попробовать как я сложила понял понял ну, это тоже самое такое легкое. она мигает желтым а черным она уже заканчивается тоже вам кстати еще есть тут карты, есть такие значки на да. утка первый раз такой же даже не успели ладно обратно всем все 75 процентов, окей, что-то не где такое может тоже что -то интересно, так вот у нас центр, главный центр, О, немножко, что, ну, так, я прям всю карту изучил, вот, напиши комментарии если тоже все изучил, срезку толпы, блин, вот так нужно, камеры, кстати можно пока именно смотреть на снашал нычка типа. это обратно не как-то перебор с этим кстати э, пишите комментария реально перебор как -то не, да это реально еще время такой нужен перемат тоже такой вот. ну, вроде все пострели А у нас, блин, загружается, загружать. 75% стоит до сих пор. Вау, что такое? А, уж Так, а тут, тут у меня такой вопрос, как это выполнить. Кстати, тут еще секунды. Так, так, вот вы найти отпечатки. Отпечатки там лапы. Во-во, нашел. От слева квесты. Да, мы с ним Ой, это что такое? Уху, перероскую жидкую. А, копия что было. Ах, Активу... вау, это компьютер, я понял. Ну что ж. Всем привет, меня зовут Макс Риск. Ну, давайте еще одну катку и я расскажу. Оу, слушайте, золотой снучок просто прям для вас. Денно. Ну да, чтобы снучок был реально угодный. Я что нужно начать открывать обычные. Такая тактика работает. Не, бывает даже по-разному. В общем, все по-разному. Можно так и так и так делать. За них сыграем. Вот. Блин, не Вот напишите комментариях, мне он повезло бы. Если я вам потом бы поступил О а, чем будет интересно. Юнаверт. Смайл. Смешная. Смешная. веселая Веселость. Да. это дело ладно так ну если что я готов уже ладно окей блин не надо так делать ладно смотрите друзья рекомендую канал можно найти в вкладках там и наши каналы даже мы вместе за друзьями создали канал когда я с популярного канала захожу вот с этого не там оценивать прикольно прикольно так говорю как скачать просто вписывайте то что вы находите на моем канале Я там специально сделал название для и видите первую ссылочку это у нас Google Play вот пишется зарегистрируйтесь недоступно ничего как-то так вот ну, у нас скоро будет летом июнем июнем ну, в общем steam тут у нас бесплатно зарегистрируйтесь и скачайте также есть запасной вариант как для меня на вот еще а Twitch есть капец даже ты есть кстати там можно свеча срать вот она еще есть нужно вам бам скачать как-то вот кнопочку потом скачать потом вот он не скачивается ну ну ладно, ладно. Уж потом попробуем сейчас при запись вообще кабинет вот честно так также есть там ну вся вроде То, ну как-то так вот. ну что ж переходим к возможно вау возможно мои навыки у вас удивлят вот офигенно заходим в шопс я хотел в шопс вот вот вот вот кстати если вы любите маквин рекомендую канал макс риск просто на находите вот это вот, вот ну что ж погнали топ один топ один если топ мне один не будет я не знаю что за да Топ-1, топ-1, топ один, топа один Чо дяжми на топ 1, пошел Вон, пошел Вон, Вон Вон ноги А? Да если честно Друзья Капец Как Боялся Проиграть У честно Я Бога моей силы это было серьезно испытание для меня okay. в принципе не так много игроков можно ли полута дорога ты знаешь по китайски типа китайский еще блин так как эм, 3 в 3 богатыря на 1 се там вот такая вот Развелочка 3 куда пойдешь, то она верхнесть будет там сколько тут нас тихо-тихо-тихо-тихо, спасибо. Вот. на ну, обойдешь знаю, ну, да. блин, у меня реально ХП взял. Так я никс, нам да? Значит я смогу что-то тут своровать идиоток. он так Сока них сам <смех> Не подходить Ебой. бой Ну ты знаешь там ролик Посмотришь Удивишься Ты в тренде будешь Прикольно в роли попасть. никому не попадал. роли только крип один разочек Ну... Но... Это опасно будет. блин, снайпер. Что происходит с ним? Не фигил, Вау. Если случайно же на самом классно. Вау, мне дали очень прикольную скунем такую. ПАА, блин, косы. Как всегда. Три уже. Второе, так, трое. Нужно нам то и то брать или что делать? Так, я не понял. Ты камни пришел? Ладь? типа типа давай типа ну, Так, понял кого увязать и нормально а? стопомедном блин вот он ну, все, все точно как я -то ага ты знаешь блин я ютубер <laughs> ну все блин. Это никак не смешно, блин. Что за пранки, блин, Тимон, лично Как в Лошадионде тима как и тут, блин, тима В Лошадионде мы один поставил, а тут бы не ставил. Вот будем вообще поставить Тут реально, я да не пранки. Я тут покажу, что я так буду делать. Что это такое? Блин? Место стабильности, на, блин. В этой игре, в этой игре, прикольно. Посмотрим, что ж будет. В комментариях, такое у тебя было часто, что нет стабильности? Вообще один балл. Это реально. у в они тоже один балл. Каким, ну, блин, какая-то. Одиночки. Давай застемимся, давай застемимся, бахтим. Какая нестабильность. А, это ошибка популярна у меня только. Как я понимаю, да? Ну, что-то я прикольно, кстати, топ-3 занял. Ага, ага, ага. было убивать, ну. тем Темница он начал, блин, а? Просто, ну всё, он не точно. Концы. Всем удачи, всем пока.